Значит, что делаю я? Я объединяю подход Генри Форда и подход раскрытия потенциала. Значит, я тоже не верю людям, я тоже делаю конвейер кадров. Через меня прошли многие люди. Но я к этому подхожу не как к горю, не как к проблеме, а я прохожу как к совместному пути. Мы шли вместе, прошли какой-то участок, потом разошлись. У меня есть видеоинструкции для обучения, у меня есть конкретные регламенты, скрипты, у меня есть CRM-системы, система управления поручениями, в которые сотрудник вписывается очень быстро, потому что там все готово. Значит, и в этом пути мне для того, чтобы его обучить, по большому счету ничего делать не нужно, он проходит у меня базовую инструкцию обучения, помещается с наставником в команду и через одну-две недели уже получает первый базовый навык, а через полгода он становится профессионалом. Этот сотрудник э, примет решение со временем идти в какое-то другое направление. Он понял, что координировать системную работу, работать с руководителем ему неинтересно, он хочет э, в Париже рисовать голых женщин. Ну, как было в одном сериале, да, то есть вот уехал муж от женщины в Париж. Пожалуйста, я не потеряю от этого ничего, потому что у меня есть конвейер их взращивания. Но эти полгода или полтора года, или три года, он будет со мной, потому что я постоянно продаю ему идею. Я продаю ему идею того, что он является частью большего. Значит, и я скажу, что это... Изменение сознания самого собственника руководителя. Очень сложное изменение сознания, потому что мы отчасти к ресурсу привыкли относиться, с другой части мы привыкли к тому, что нас все равно кинет сотрудник, рано или поздно еще и базу ведет, и доверяться сотруднику нам очень тяжело. Значит, Я сейчас, к сожалению, рецепта вам не дам, но скажу, что я вооружаю, они вооружены инструментами конкретными, то есть не просто рекомендации, что вот иди туда. Сотрудники. Они, они вооружены инструментами. Они э, обязательно проходят через стадию адаптации конкретную программу на несколько недель, э, по которой они учатся. Значит, э, они постоянно покупают у меня идею. Я им показываю путь. Значит, что со мной вместе мы сейчас выйдем на федеральный рынок. И да, вы можете пойти менеджером по продажам 1С, а можете со мной вместе сейчас выйти на федеральный рынок. Это вечный путь.